Я рад вас приветствовать. На связи Павел Шпорт и спешу сообщить вам о выходе своего нового курса. Это видеокурс по заработку в интернете. Курс называется «Полный цикл». Почему он так называется и о чем этот курс? Курс представляет из себя набор видеоуроков, материалов и моего авторского программного обеспечения для реализации полного цикла по заработку в интернете, даже для людей с минимальными знаниями. Давайте расскажу вам немножко подробнее о составе этого видеокурса, но для начала хотел бы вам показать свои заработки, которые я получаю, используя то программное обеспечение, те материалы, которые будут будут представлены вам в этом курсе. В курсе будет представлена две методики заработка с вложениями и без вложений. С вложениями это способ заработка при помощи покупки платной рекламы. Без вложений это способ заработка при помощи использования моего авторского программного обеспечения DonorSender. Сейчас вы видите мои заработки от платной рекламы. Это ежедневные поступления на мой Kiwi кошелек. А теперь обратите внимание на заработки от бесплатной рекламы. Их я вывожу на Яндекс кошелек. Суммы получаются примерно одинаковые, но по моим расчетам платная реклама приносит немножко больше дохода, чем бесплатная. Но тем не менее, если у вас стартового капитала нет, то вам, конечно, лучше использовать способ без вложений, а это способ с использованием моего авторского программного обеспечения Donor Center. Что это за программное обеспечение? Это программа для e-mail рассылки по целевой базе e-mail адресов. Эта программа сейчас уже доступна в продаже отдельно от курса. Стоимость ее 2000 рублей на 30 дней и продление лицензии на 30 дней стоит 1000 рублей. Первым покупателям моего видеокурса эта программа достается на 2 месяца абсолютно бесплатно. Информацию о доступности бесплатной лицензии вы сможете найти ниже на странице над кнопкой «Покупки курса». То есть вы сможете запустить свой полный цикл по заработку в интернете абсолютно без вложений. Эта программа прошла тестирование в тестовой группе. Результаты некоторых учеников вы сейчас можете наблюдать на своем экране. Помимо доступа к программе «Донор все покупатели моего курса получают доступ к закрытому телеграм-каналу. В этом телеграм-канале размещаются основные видеоматериалы по работе с программой DonorSender. Также здесь будут размещаться целевые e-mail базы, по которым вы как раз-таки сможете рассылать а, свои сообщения с помощью программы DonorSender и собственно с них зарабатывать. Помимо выкладываемых баз на Telegram канале, здесь будет даваться обучающий материал о том, где непосредственно самостоятельно брать эти базы, причем эти базы пополняемые и принадлежат к нашей целевой аудитории то есть той целевой аудитории, с которой мы можем легко и просто получить доход. Помимо этого, на телеграм-канале, к которому получают доступ все покупатели моего курса, еженедельно будут проводиться розыгрыши денежных призов. Кстати, это для тех, кто решит воспользоваться возможностью способа заработка с вложениями, кто решит закупать платную рекламу. Для тех, участия в розыгрыше денежных призов может оказаться неплохим подспорьем для того, чтобы вложить выигранные денежные средства как раз таки в закупку рекламы. Что из себя представляет Донор Сендер? Донор Sender – это программа для отправки email-сообщений, абсолютно бесплатной отправки email-сообщений. Почему я это уточняю? Потому что я знаю, что многие, кто сталкивался с email-рассылкой, знают, что она может потребовать дополнительных вложений для покупки так называемых расходных материалов. В других программах это могут быть покупка SMTP, покупка релеев, покупка серверов для рассылки, покупка аккаунтов и много-много-много чего еще другого. Здесь этого не требуется. Программа «Донор-центр» предназначена для бесплатной, абсолютно бесплатной. 0 рублей 0 копеек рассылки e-mail сообщений. Рассылка ведется через найденные вами так называемые сайты-доноры, к которым эта программа подключается. Как искать сайты-доноры, как подключать эти сайты-доноры. Это все будет показано в моем видеокурсе. Итак, давайте сейчас проведем тестовую e рассылку для того, чтобы не быть голословным. Сделаем рассылку на 3000 e-mail адресов. Эти 3000 email адресов мною были получены в ходе записи видеокурса. Как они были найдены и где я их получил, это все показано в видеокурсе. Я их сюда вставляю. Программа настроена на тот донор, который я нашел также в ходе записи видеокурса. Как найти, где получить донор, вы также узнаете из моего видеокурса. Запускаю email-рассылку. Все, email-рассылка пошла. Сейчас у меня вечер, 5 часов вечера. Рассылка пройдет где-то часа за полтора, за два. Сегодня я не буду отключать свой ноутбук для чистоты эксперимента. Буду заниматься сейчас своими делами. Через 24 часа я приду, продолжу запись и посмотрим, какой результат мы получили. Итак, продолжаем запись. У меня прошло 24 часа, я с момента запуска не закрывал программу, не выключал компьютер для чистоты эксперимента. Вот вы можете здесь увидеть, что отправлено 3000 емейлов. E Опять же взял такое число e для той же самой чистоты эксперимента. Результат у нас 1159 рублей. Я считаю, что это довольно-таки хороший результат. Две продажи. Давайте посмотрим статистику. По статистике у нас перешло 28 посетителей. 5 перешло на оплату. Создали 3 человека заказы и 2 человека оплатило заказы. Вот такой результат мы получили с 3000 отправленных e-mail. Обратите внимание на состав курса. Он состоит из пяти полноценных видеоуроков. Один из видеоуроков разделен на две части. Это самая обширная часть, это обучение платному трафику. Помимо этого, в Telegram-канале у вас доступно еще 7 видеоуроков по бесплатному трафику по работе с программой DonorSender и по некоторым другим моим авторским программам. Перед приобретением видеокурса хочу обратить ваше внимание на системные требования некоторого программного обеспечения, которое входит в комплект видеокурса. Минимальные системные требования для моих авторских программ это Windows 7 или старше. Итак, подведем итоги, что вы получаете, приобретя этот видеокурс. Вы получаете рабочую схему по созданию своего полного цикла по заработку в интернете, плюс первые покупатели моего видеокурса получают программу «Донор Сендер» на 2 месяца, общей стоимостью 3000 рублей. Также вы получаете набор материалов и доступ к телеграм-каналу для полной автоматизации создания своего полного цикла по заработку в интернете. Плюс вы получаете неисчерпаемый источник, e email-бас, а также возможность еженедельно получать денежные призы. И самое главное, что при желании... Вы сможете запустить свой полный цикл по заработку в интернете всего за один день, как это сделал в данном видео я. Абсолютно с нуля, без вложений, за один день мне удалось заработать больше тысячи рублей, разослав всего 3000 e сообщений. А этих e сообщений могло быть и 5000, и 10, и 100 тысяч. Так как у программы DonorSender, которую я даю вам бесплатно в составе курса, нет абсолютно никаких лимитов на отправку email сообщений.